Касая плоденки и паузовичи. Алана! Я интервью беру с мальчиком. Пошу. А поскольку ты начал с 15 свой... Расскажи, пожалуйста, какое вдохновение у тебя было на картину «Сожжённое яблоня"? Это не вдохновение, это протестная картина, которую я нарисовал во время войны в Южной Осетии, в Схинвале тогда. Бомбили нас, и все горело градами. Тогда вот это мои впечатления, там убитая площадь, сожженные дома сзади, и яблоня, символ красоты того края. Ну, так случилось. А во сколько лет не ты начал свою первую картину? Я не помню, во сколько лет набрали Да, и на нашей улице прах. Студенты художественного училища делали этюды, да, А я маленький за ним ходил и собирал краски, там они на стену мазали, когда очищали. Я брал, их домой заносили и рисовал вот так. А что тебя вдохновило вообще начать э -э рисовать? Я не знаю, что меня вдохновило. Это любовь к своему краю, к своему городу move and